Приветствую вас, мои дорогие друзья, меня зовут Ильша Сафиолов, я ведущий урок медицинского центра Аванклиник. Сегодня мы будем говорить с вами на такую тему, как что такое ПСА, когда его сдавать, какие у него есть нормы, что с этим анализом делать, куда дальше идти и как, так скажем так, расшифровывать. И про подготовку еще поговорим. Итак, что такое ПСА? ПСА это фермент, который выделяет предстательная железа, выделяет его в кровь. Каждая клеточка пристательной железы, вырабатывает чуточку ПСА, и каждую чуточку складывается воедино. Все это мы видим в крови по анализу. Итак, э тем больше железа, тем больше будет ПСА. Тем больше раздражение этой железы, тем больше воспаление, тем больше есть какой-то э фактор, который э раздражает железу, тем больше будет ПСА, естественно. Как сдавать ПСА? Утром натощак. За две недели до сдачи прошу вас исключить ректальные какие-то процедуры или свечи. Бывают такие случаи, когда пациенты приходят после визита к проктологу или после проведения УЗИ простаты да, через задний проход. Потом сдает ПСА, ПСА будет завышенным, очень много вопросов возникает, естественно, не только лишь у пациента, его родных, у врача много вопросов, а как сдавал, что сдавал и нет ли там онкологии какой-то. Да? Чтобы это исключить, эти вопросы, эти тревоги, опасения, потому что придется еще две недели ждать потом, или даже месяц, лучше, конечно, заблаговременно все эти моменты исключить. Далее, за три дня просьба исключить половые контакты да, с супругой или не с супругой. Далее, физическую нагрузку, посещение бани, сауны там, или хамам, кто как. Итак, сдали ПСА, получили результат. Что с этим результатом делать? Четыре нормы существуют, да? Первая норма ⁇ ПСА до единицы. Замечательно все хорошо. Абсолютная норма. Можно спать спокойно, можно никуда не ходить. Адекватно все. Вторая норма ⁇ от единицы до двух. Здесь вроде как тоже все неплохо, но стоит все-таки куроргу сходить и УЗИ простаты провести, потому что чаще всего при таких при ПСА, например, полтора, бывает начальная стадия аденомы там, или воспалительный процесс давний какой-то в простате. Следующая норма ⁇ это от двух до четырех. Здесь как? Вроде как, казалось бы, абсолютно референс, лаборатория, лаборатория чаще всего дает это до 3-4 до цифру, да? Но если от 2 до 4 всё-таки есть, здесь все таки нужно насторожиться, детально, тщательно проверить себя, да, ЧК провести. УЗИ простаты мочевого пузыря сделать, потому что по европейским исследованиям 40-50% мужчин, имеющих ПСА от 2 до 4, имеют риски рака пристайной железы. То есть они это доказали а, не так давно. Далее, ну, естественно, следующая норма это больше четырех. Ну, здесь не нужно отчаиваться, не нужно а, там, руки на себя накладывать, да, и биться об стену. На самом деле такое бывает даже при большой одиномии, даже при давнем воспалении. Ничего такого здесь криминального. Ну, понятное дело, что может быть и рак, да, то есть все что угодно. Но надо просто тщательно обследоваться и понимать. Есть случаи, когда ПСА там 8, потом пациент уже волосы у себя там рвет на голове, а потом все нормально, и потом становится 5 и уменьшается, и все хорошо, никакого рака там нет. И по МРТ все очень гладко и чисто становится. Насчет вопроса, кому сдавать ПСА раз в год каждому мужчине после 40 лет, если нет проблем. Если есть проблемы, два раза в год. Проблемы могут быть разные. Ночные вставания, учащенные спускания струя стала хуже, проблемы с эрекцией начались, да и в целом нет настроения. Далее, визит к урологу, как подготовиться. ПСА сдали. Идеальный пациент, тот, который пришел с анализом ПСА с готовым и который пришел на полный мочевой пузырь. Два часа до приема не сикать, попить пол литра, 750 литр воды, так, чтобы хотелось сикать, потому что на... Приеме. Мы будем делать УЗИ мочевого пузыря до и после мочеиспускания и УЗИ предстательной железы через задний проход. Ну, если ПСА не сдали, то еще и будем сдавать ПСА. Подготовку я уже сказал. Если эта тема была вам интересна, можете оставлять вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Врач Уровок, Натичат Сифилов. До новых встреч!